Добрый вечер, мои дорогие друзья, дорогие мои подписчики, количество которых растет день от дня, чему я несказанно рада. Это утверждает меня в мысли о том, что я совершенно правильно поступила, создав канал о жизни простого российского пенсионера. И надеюсь, что количество людей, которым интересно, позитивный настрой которые хотят получать позитивные эмоции и убеждаться в том, что <coughs> простите в том, что жить можно в любом возрасте востребованной жизнью интересно приносить пользу обществу своей, своим э, родным и э, просто жить полноценной жизнью количество этих людей будет расти надеюсь я и весь день я сегодня была очень загружена Целый день писала материалы про свои впечатления о Большом фестивале «Каратаку Большой воды», который в субботу состоялся в Шериповском районе, где я имела честь не просто присутствовать, а работать в составе группы журналистов Красноярского края. И я их выкладывала, эти материалы, в социальные сети. У меня достаточно большой круг информационное поле достаточно большое у меня есть страницы во всех социальных сетях ВКонтакте в Одноклассниках, в Фейсбуке и есть группы соответственно тоже в этих социальных сетях и не по одной, а по две достаточно многолюбные группы одна из них то есть есть группы о Красного Креста о Милосердии призывающие Помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А есть группы, направленные конкретно на жизнь территории Шарыповского района, где я отработала много лет, где, как я убеждена, и о чем я много рассказывала, происходит много интересных вещей. Работают замечательные люди. Вот группа называется ВКонтакте Родной Шарыповский район в Фейсбуке. Называется Шарыповский район, уникальная территория в Красноярском крае. А в Одноклассниках мой Шарыповский район. Эти группы достаточно многочисленные. Я туда регулярно выкладываю материалы и не собираюсь на этом останавливаться. Ну а к концу дня я подумала, что надо бы ведь еще о чем-то поговорить со своими подписчиками. Возможно, с самой собой тоже надо поговорить. И вернувшись к к любви к территории, где я работаю и живу, я вдруг вспомнила, что у меня ведь достаточно большая библиотека книг о Шариповском районе, я в городе Шарипова, и я то их храню, их в общем-то вот, ну достаточно большая, то я не все еще достала. То есть люди, живущие у нас, пишут книги о своих селах про район, про свои хозяйства просто пишут книги. Территория района небольшая, у нас всего пятнадцать тысяч человек, но при всем при этом вот уже сколько книг вышло, ну не так давно, ну, в период примерно 10 лет, 12. и это не все книги, которые есть. И знаете, что я вам скажу, дорогие мои друзья? А ведь книга это самый надежный хранитель информации самый надежный что как бы там ни было как бы там ни было информационный интернет телевидение это все конечно прогрессивные но неизвестно насколько надежные технологии и как в веках потомкам сохранят там видео снятое допустим о том же моем районе Через 100-200 лет будет ли живо это видео? Не разм... магнитятся ли диски? Не исчезнет ли интернет, в котором э, там можно сохранить? Я знаю, конечно, я всем этим активно пользуюсь. Можно сохранить в облаке, можно сохранить на Google, диски, Яндекс диски. Э, можно сохранить на флешках, на жестких дисках. У меня вся квартира завалена этими вещами. У меня все есть. И жесткие диски, и Флешки. но вот я заметила что когда-то некогда популярные дискеты, такие квадратные с которыми мы начинали работать где-то в 90 в начале 2000-х и мы так горды были тем что можно ее положить в сумочку она займет совершенно немного места а на ней можно столько сохранить информации то появились cd диски компакт диски Появились флешки, и все они меньше размером, а в них все больше помещается. Но я заметила, что те-то э, до этого мы записывали видео на видеокассеты, и они уже размагнитились, и их уже не читают современные устройства. Потом эти дискеты куда-то сейчас их вставлять-то их некуда, собственно говоря, наверное, в компьютерах и не предусмотрено разъемку который можно в дискету ставить а потом они размагнитились а с книгами не происходит ничего они лишь стареют от времени немножечко желтеют немножечко и вот <coughs> я хочу вам показать то что мне удалось накопить для своих потомков именно по шарыковской земле значит Самая первая книга у меня, которая есть, эта книга называется «Строитель храма». Вот такой храм у нас есть в городе Шарик. Вот свято троицкий собор называется. И построил его один замечательный человек, Геннадий Викторович Монцветов. Он сейчас совсем уже пожилой. Совсем уже он сейчас пожилой. Я сейчас постараюсь найти его фотографию какой он был вот в то время, когда строился этот храм. И эта книга, эта книга выпущена в 1999 году. Ей уже 20 лет, а ей хоть бы хны. И я думаю, что моим потомкам будет очень интересно полистать, пусть пожелтевшие страницы узнать. А храм-то будет стоять, храм стоит 20 лет, будет стоять еще дольше. И они узнают, каким был этот человек. И могут потом поинтересоваться чем-то еще. Чем-то еще из жизни этого человека.